Это еще не ужас. Это безграничная щедрость, да еще, и полное равнодушие. Можно рассказывать, можно объяснять, можно учить, можно писать на лбу. Но для таких пользователей это бесполезно, и таких увы немало. Больше масла, лучше компрессия. Но будет ли эффективно топливо, при таком количестве масла? Однако грязь и слезы гарантированы. Как еще выдерживает конструкция, такого отношения со стороны пользователя? Равнодушие и безразличие. Порой даже нет желания оказать помощь такому владельцу, но на первый план всегда выходит чувство сострадания к технике, чья бы она ни была, и какого производителя она бы, не представляла. Масло по всему двигателю. То ли мыли его маслом, то ли окропили его вместо святой водицы, но скорее всего, двигатель вспотел от такой нагрузки и от такого хозяина. Сальники вала нужно заменить в любом случае. Какими бы свежими они ни оказались, при каждом подобном ремонте делать это нужно всегда, дабы не повторяться в частой, явно лишней разборке. Прокладка между карбюраторами и патрубком смещена и не уплотнена. Да и вообще при детальной разборке, во многих местах отсутствовали уплотнения, а некоторые крепежные болты, были абсолютно расслабленными. Предыдущая сборка производилась на жирном герметике, которого явно не жалели. Поршневые кольца не залегли, но очень хорошо видно, что в топливе содержание масла намного больше нормы. Ослабленные болты в креплениях давали о себе знать с хорошо ощущаемой вибрацией, но пользователь видимо этого не желал замечать. От одного маленького кусочка такого шлака двигатель может хорошо заклинить. Хлопные газы через скрепежные отверстия болтов, просачивались наружу, минуя обязательный глушитель. Многие не верят, что такое бывает. Но вы видите сами. На поверхности цилиндра заметны следы абразивной обработки, а также все тот же топливный шлак. На этом двигателе заменим поршень с кольцами, сальники, обязательно мембрану и прокладку карбюратора. Прокладку двигателя можно выбить как на гильзе, так и на картере. Легкое, косое постукивание по острым краям картера, или гильзы, определит форму требуемой прокладки. Отверстие на прокладке для импульсного канала, должно располагаться точно по месту, и не смещаться при установке. Новые поршневые кольца бывают тоже бракованными. Такие вот бывают и производители. Двигатель запел после реанимации, надеясь на вкусное топливо и прохладный цилиндр.